У нас очень-очень спелый авокадо. Я беру два авокада, Лимон, поскольку у нас нет лайма. Помидор, чеснок, лук. У меня будет белый, хотя по канонам должен быть красный. Ну, что есть. Кинза, перец чили, помидор, соль, лимон, чеснок. И, конечно, основное – это авокадо. Авокадо очень спелый. И разминается прямо в кожурке. Его надо теперь побрызгать лимоном, чтобы он не почернел. Теперь мы размелим авокадо пасту. Я думаю, что надо добавить сок лимона, вкусно как, Но точно надо добавить сок лимона, будет выразительный. То есть, получается, сок целого лимона будет лучше, чем половинка. Ну вот, благодаря соку лимона у нас паста из авокадо не почернела, осталась красивого фисташкового цвета. Теперь тоже мелко порежем лук. Мы любим лука много. И поскольку там лимон, он не будет сильно злой. Кому-то, может быть, не нравится много лука. Это, в общем-то, дело вкуса. Теперь мелко порежем помидор. Тоже мелко. Можно полить Отварные яйца можно положить на отварную картошку или сервировать рядом с мясом. Как угодно. Это все равно вкусно. Наверное, на родине этого блюда существуют и пропорции всех ингредиентов. А мы делаем так, как нам больше нравится. Самая главная идея великолепная. вот, дошла очередь и до кинзы. Кто-то, может быть, скажет, что это не Гуакамуля. Мне и не важно. Самая главная идея и вкусная. Пусть по всем канонам готовят в ресторанах с мишленовскими звездами. А мы как умеем. Ну вот осталось только масло. Ну вот и готово, теперь немножко постоит и настоится, и должно быть от этого вкуснее. А еще у меня запланирован сегодня десерт. Хочу попробовать сделать дынное мороженое. Вышло солнышко, пришлось немножко переместиться. И я тут все принесла для пробы пера. Хочу впервые сделать мороженое, только без сгущенного молока, без э, сахара попробуем, может быть получится. Больше не едим сахар, хлеб, булочки, макароны, рис. Решили так попробовать. А все равно что-то хочется. И моя жизнь теперь усложнилась в плане изобретения и приготовления. Вот у нас тут есть дыня. Поэтому у нас сегодня будет дынная мороженое надеюсь что получится всем привычен уже теперь фруктовые ягодные сорбеты а вот китайцы едят мороженое совершенно из незнакомых нам ингредиентов из бобов из фасоли из сои мне кажется что самое трудное к пониманию это мороженое из зеленого горошка из бобов, кстати говоря, даже вкусно. Из бобов много десертов, и они интересные. А из зеленого горошка настолько необычно и мало съедобно, на мой взгляд, что когда мы хотели над кем-то подшутить, мы покупали такое мороженое. Готовим дымное пирог. Выглядит очень красиво. Теперь будем взбивать сливки. и готово сливки 33 процентные в каждом мороженом есть какой-то загуститель где-то это просто сгущенное молоко где-то это камень ну и кто во что гораст я решила положить для этой цели кокосовую муку да и вместо ванили она будет тоже давать свой аромат мне кажется, хватит. На самом деле, я даже и не знаю пропорции. Делаю на глаз. По моему замыслу, нужно это все соединить и засунуть в морозилку. Через какое-то время мы с вами сможем увидеть результат. Получилось или нет у этих фантазеров. Ну что, будем пробовать? Давай, будем пробовать. Все хотят мороженое, да? А как они вчера на дыню-то с да, маской? Нет, сахара, чего они прилетели? На дыню? Таких сил нет. Любопытство съедает. <свят> ну, тут <свят> нужно контролировать степень замерзания мороженого. Почему? Ну, как иначе? Что же такие куски? Какой же это мороженое? Это лед. Угу. Дыня? Ну, да. рассказывай, что получилось. Рассказывай. Чтобы был более сливочный вкус, все-таки надо делать один к одному. Дынное пюре или ягодное пюре и сливки. Ну и, конечно, сладкоежкам будет не хватать немного сахара. А в целом, в жаркий день замечательное лакомство, освежающее. А вообще замечательно фруктовое мороженое. Я помню, с детства такое мороженое продавали раньше. А может и сейчас продают. Просто мы не едим мороженое из магазина. Да?